очень хочется пригласить вас к себе в гости показать наш домик в деревне он не очень большой но я считаю что оценить каков он это моим друзьям моим приятелям главное чтобы в нем было тепло уютно чтобы там смеялись дети ну давайте пройдем как раз у вас ко мне в гости это у нас такая маленькая маленькая верандочка вот такой тамбур боковое боковое окно во двор вот так выглядит здесь у нас за этой белой дверью находится такая кладовка что ли Холодные комнаты, которые еще не доделаны. Вот здесь вот в углу я очень хочу, чтобы был шкаф. Складывать всякую разную посуду. Вот. Так во двор, во двор это окно выглядит. Ну а и здесь у меня всякий разный хлам, который я выношу. Неорганизованно. неорганизованно. Пока здесь Ничего, но желание есть сделать, работать много. Открываем дверь, заходим. У нас тут, знаете, у нас такой маленький дом. У нас здесь все такое маленькое. Ну, все маленькое такое, прихожечка такая небольшая. И смотрящие наши вещи. Это утепленная помещение У нас здесь батарея есть так выглядит наша прихожечка здесь мы Раздеваемся, разуваемся идем дальше заходите пожалуйста гости дорогие как говорится так с чего начнем давайте зайдем в эту комнату это наша спальня комната и тут Компьютером я занимаюсь опять вот окошко во двор Здесь у меня компьютер и знаете где-то два года назад ко мне приезжал батюшка сюда я собирала своих друзей своих родных и он сказал что в каждом в каждой комнате должна быть иконка дома светили все сделали так по-доброму, по-хорошему. И вот у меня сейчас в каждой комнате находится иконка. Вот в данном случае тут около портрета сестренки, которая сейчас ушла у нас из жизни. Я поставила Богородицу, он мне ее дал. Очень люблю фотографии своих близких. Здесь у меня вот мои внуки, с которыми мы фотографировались. Вот наша мы сможем с детками с моими с внуками маленькими фотографии очень люблю вот так выглядит наша комната но ну, у нас действительно все очень-очень здесь маленькая ну, да, маленькие, как двухкомнатная квартира сестра приехал здесь у меня лежит такой вот ковер это память о моей свекрови когда мы приехали, поженились. Я увидела этот ковер. Мне он показался таким уж красивым. И когда родители ушли из жизни, что-то досталось и нам. Я попросила, говорю, давайте нам этот ковер. Она получила орден Трудового Красного Знамени. И ей тогда в подарок дали этот ковер. Сейчас как память о родителях мужа. Вот этим ковром пользуемся. Потому что ну, надо всегда о ком-то помнить. И думать это родители мужа это Пройдём наша вот общая комната такая зальная э, с выходом на улицу окошко здесь у нас такая простенькая тумбочка телевизор и вот но все по минимуму здесь ничего нет лишнего и очень не хотелось мне не хотелось чтобы было очень свободное пространство и мало мебели все-все очень-очень минимально, очень. Поэтому здесь и дышится легче. Дом деревянный. Мы живем мы здесь три года. Ну, все, все, все очень просто, я говорю, просто и маленькое. Маленькие, у нас такие маленькие объемы этой, этого дома. В общем-то, вот как все я вам говорила, я очень люблю фотографии. Это наша семейная фотография общая. Когда приезжала дочь у меня с семьей, мы... Все сфотографировались. Вот и, как батюшка сказал, иконка здесь у меня стоит. В этой комнате, на кухне тоже. Вот у меня все. Это мои гераньки на окошке, которые я очень люблю. Они... Вот это вот фотографии тоже деток моих. Внучки Юлечки. И вот я осталась совсем с другой стороны. Уже со стороны окна вам показываю. На стене у меня висит... Очень-очень красивая картина. Мне ее подарила моя подруга. Такой обаятельный человек, Кульнара. Она вышила георгины мне. Подарила на день рождения. Это был неожиданный, очень красивый подарок. Как живые цвета, а ведь это вышивка. Такая красота георгины. Как раз в тему дома и в тему того, что здесь Имеется. И вот так выглядит сторона напротив окна. Здесь у нас дверь, подразумевается вот эта дверь на второй этаж. Он, конечно, не оборудован. Надо его делать. Ну, в общем, работы всегда хватает в деревне. Вот. Тут креслица раскладывается. И дети, которые внуки приезжают, у нас это раскладное кресло. А здесь Юляшка спит всегда. Вот. А тут летом на этом диванчике внук. ты вот, я говорю, места у нас не очень много, но, знаете, всегда, говорю, в тесноте, да не в обиде. Всегда все хватает всем. Собирается по здесь народы, Мы очень уютно и хорошо себя чувствуем. Вот мы спать. вышли из этой большой комнаты, из спальни, и вход у нас э, выходит на коридорчик. Тот коридор. Здесь у нас шкаф-купе. Вот так углубленное там помещение такое. Это место, где хранятся вещи, такой объемный шифонер, можно сказать, ну, он углублен, туда можно даже заходить, и из коридора еще идет дверь в подвал, открыла и дверь в комнату. подвал, таким образом спускаешься, там у нас все хранится, а здесь вот будет на второй этаж вход, то есть в одном, два в одном сделано, и вот так Наверх поднимаешься, это наверх будет вход, а это вниз. Ну, как видите, тоже не доделано, Это все надо mm -hmm. делать. Ну что ж теперь, движение это жизнь. Всё будет вот делать. давайте зайдем в нашу санкомнату. Здесь без такой вот санкомнаты нам просто нельзя, потому что у нас дети летом, они настолько мораются, настолько они чумазы бегают. Вот. Здесь у нас, ну, естественно, что можно умыться, зеркальце, тут принадлежности наши, унитаз, ну, как положено, поэтому это такой у нас маленький комодик такой, которым котором хранятся всякая мелочевка, а тут детские вещи. Все необходимое здесь есть для жизни. Что вода у нас горячая. Тоже котел здесь поставлен. Покажу, где у нас котел. Так что давайте пройдем. Мои любимые. Так выглядит вход в кухню? У нас дверей здесь нету. Да вроде как они и не нужны хлопать дверями. Это окошко, опять же, оно выходит на улицу. Тут стоят мои любимые геранки. Вот такой вот а, сиренево-белый гарнитурчик у нас, простенький очень, но в то же время очень функционально мне нравится. И стиральная машина здесь, ее, скажем, приспособили, нам очень нравится, мне лично нравится тут. А вот газовая плита здесь сбоку находится. Сейчас я перейду в другую сторону и покажу вам. Другой котел отопления у нас вот сделан здесь в краю. Видите, как вот он хорошо пристроился здесь. И вроде его не видно. И он такой небольшой, но вот очень практичный котел такой. А, хватает на весь дом и тепло, и хорошо. И даже рассчитан. В расчете, что если будет второй этаж, можно вот со стороны окошко вот так еще можно показать этот уголочек. Здесь у нас вот плита в стороне совсем стоит. И я хотел показать вот эту бы сторону. Здесь у меня полочки такие сделаны. Вот видите, здесь тоже стоит иконка. Батюшка мне ее дал и сказал, что всегда должны присутствовать иконы в доме, в каждой комнате. Для того, чтобы действительно это был оберег. Вот видите, это иконка, которую батюшка при освещении мне вручил. Тут еще мне подарили домовенка вот такого. Видите, какой он у нас сидит и всегда охраняет дом. Это тоже наш вот такой мальчик. Мальчик местный. Совсем просто все это выглядит. Полочки тут немножко. Я сделала, конечно, вот украшения такие в В фикс-прайсе купила, вставила бабочки туда очень, очень мило получилось на Алиэкспресс я покупала вот такие кружочки если видно я их, я покажу вот они такие, они очень брестят и так красиво Тут друг друга вставила на бледно-розовом на бледно фоне они вот так вот очень хорошо смотрятся вот они здесь, видите как идут вот вверх и вот здесь тоже они у меня два набора белых таких пластинок кругляшков. Они очень хорошо смотрятся. Вроде так не очень ярко, но в то же время миленько-миленько. А, еще хочу показать вам. Знаете, вот тут стоит такая скамеечка. Покажу, где газовая плита. Скамеечка. Дело в том, что я сама попросила мужа сделать эту скамеечку мне, потому что высокие шкафы и подпрыгивать надо и вот у меня есть такая скамейка, на которую я встаю. И вот в эти шкафы без проблем я попадаю. Функционально здесь все есть. Поэтому вода горячая, вода холодная, газ. И все, все устраивает. И жить здесь можно очень комфортно и хорошо. Беспроблемно, надо сказать. Поэтому сейчас в современной деревне это тоже неплохо уже. И можно жить. Потому что мы этот дом строили для себя из самого, то есть сделали так, как хотели мы. Мы не перестраивали ничего и делали такое, пусть небольшое, но нам здесь уютно, комфортно, хорошо.